Владимир Васоцкий Здесь лапы уели дрожат на весу Простая, легкая, красивая песня Лирическая Здесь лапы уели Дрожат на весу Здесь птицы щебечут нужна. Живешь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 утру пусть луна с небом посмурным ссоре, Все равно я отсюда тебя заберу светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу Ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, Где найти невозможно, Украду, если кража тебе По душе зряли я Столько сил разбазарил, Соглашайся хотя. Если терем с дворцом кто-то занял, Соглашайся хотя бы на рай в шалаше. Если терем с дворцом кто-то занял,